Очень модный принт этого года. Кто-то называет еще белой коровой, а кто-то белым леопардом. Черно-белая гамма всегда остается на тренде моды. Единственное, она то немножко опускается, да, то поднимается на пике. В этом году она очень модна. Будет смотреться с абсолютно... Любым цветом в одежде. Проверяется это довольно просто. Я своим покупателям показываю это так. На примере любых цветов. Сочетание любое прикладываем. С любым принтом. С любым цветом. Это смотрится просто красиво. просто К любому цвету приложу. Что к красному, что зеленым зеленому. В общем, это смотрится очень здорово. Эко кожа, очень плотная, смотрится довольно богато и дорого, украшена металлической молнией. Будет хороша со спортивной одеждой, полуспортивной, полушек, трикотажные платья, какая-то свободная одежда, любые джинсы, рубашки. В общем, все туда в эту сторону. Даже классические брюки с какой-то рубашкой, если они одеты с кроссовками, то здесь будет уместно эта поясная сумка. Она подчеркнет ваше достоинство и однозначно вы не останетесь незамеченным. Это я вам гарантирую, сумочный эксперт. Подписчикам канала, скидка 10%, то бишь полторы минус 10%.